Кто у нас только что присоединился, я коротко представлюсь. Меня зовут Ульянов Олег, сам я родом из России. По профессии я юрист, много лет работал юрист-консультом, адвокатом в России. С 2010 года активно занимаюсь маркетинговыми программами, занимаюсь драгоценными металлами, финансами, инвестициями. Все это преимущественно в интернете. Также в настоящее время являюсь активным пользователем, клиентом и бизнес-партнером онлайн-платформы GigOS, инвестором компании Global Success Management. То есть веду такую активную, кипучую деятельность в сфере инвестиций и финансов. Итак, сегодняшний вебинар у нас будет посвящен также Финансом мы будем говорить о деньгах, сколько можно заработать на платформе GIGOS и так далее. То есть мы коснемся и золота, и ценных бумаг, и инвестиций. То есть такая общая информация, особенно, я думаю, будет полезна и интересна для тех, кто у нас сегодня здесь первый раз. На время презентации я буду отключать Чат, чтобы он вас не отвлекал. Также, наверное, буду отключать свое видео, чтобы оно вас не отвлекало, чтобы вы больше сосредоточились на информации. Итак, как мы говорили, речь сегодня у нас пойдет о деньгах. И начнем мы с компании Global Success Management. Что это за компания? Это холдинговая компания, куда также и относится и онлайн-платформа GigOS. То есть все слышали слово холдинг, холдинговые компании, но у большинства людей очень смутное понимание, что это такое холдинг. Так вот, чтобы было понятно, что такое холдинг, что такое холдинговые компании. Это компания, которая использует свой капитал для приобретения контрольных пакетов, акций других компаний. И бизнес холдинга, холдинговые компании... Построен на том, что она контролирует вот эти компании, да, контрольный пакет этих компаний и извлекает прибыль от управления другими компаниями. То есть, в чем принципиальная разница от обычных финансовых компаний, которые скупают акции, допустим, каких-то других компаний? В чем разница холдинга и таких финансовых компаний? Обычные финансовые компании, которые скупают э, акции или там ценные бумаги других компаний, они получают прибыль от этих э, ценных бумаг, от этих акций. Холдинговая компания получает прибыль от управления другими компаниями. То есть она владеет теми компаниями, да? она имеет контрольные пакеты у себя этих компаний. Вот, и, соответственно, извлекает прибыль от управления другими компаниями. Вот что такое холдинг. Так вот, наши холдинговые компании Global Success Management, чтобы было понятно, как это работает, вот такая простая схема. В холдинг, холдинговой компании Global Success Management подчиняются несколько других компаний, более мелких они находятся в прямом подчинении холдинговой компании, да? то есть Global Success Management имеет контрольные пакеты там в этих всех компаниях. А для чего я это поясняю? Чтобы вы четко сразу себе уяснили, что это не одна компания, то есть Global Success Management, да, это холдинговая компания, самая большая, самая крупная, но Весь бизнес построен не на одной компании. И вы сейчас поймете почему. Все эти компании завязаны, скажем так, на платформу GigOS. GigOS – это не компания, это веб-ресурс, это онлайн-платформа, которая позволяет этим компаниям коммуницировать с клиентами, с пользователями, с бизнес-партнерами. То есть GIG OS это не компания, потому что почему я на этом заостряю внимание, к нам приходит много сетевиков, и поскольку ну, они привыкли работать на очень старых принципах бизнеса, они думают, что есть одна какая-то компания, и все, вот она, и все больше ничего не существует. Отнюдь мир давно поменялся, и строить международный бизнес на одной компании... Это полный абсурд, так уже давно никто не делает. Вот, поэтому э, в холдинг э, входит несколько компаний, самый главный Global Success Management, которая э, управляет э, другими компаниями. Э, платформа с чем она интересна? Э, это веб-ресурс, как мы говорили, это онлайн-платформа, и она предлагает, скажем так, свою маркетинговую программу, с помощью которой можно хорошо зарабатывать. То есть продвигая продукты и услуги холдинга. Слева я изобразил наших бизнес-партнеров, наших клиентов, которые пользуются. Кто-то, как вы видите, с магнитом уже тянет из платформы GIGOS свою прибыль. Кто-то еще думает, кто-то размышляет. То есть, пожалуйста, можно пользоваться. Те, кто знает, те, кто умеет, те, кто понимает, уже давно извлекают из платформы GIGOS свою прибыль и достаточно хорошую. Итак, идем далее. Где можно проверить данные о... Холдинговые компания Global Success Management в век интернета это не составляет никаких проблем. Просто можете в поисковике забить Global Success Management Incorporated и вам выдаст там несколько сайтов, да, где можно посмотреть данные этой компании. Я, допустим, пользуюсь Open Corporates, то есть такой интересный сайт, огромное количество компаний там такая, скажем, база данных, да, вот, в том числе там есть и Global Success Management, можете посмотреть информацию об этой компании, что, как и так далее. Могу сказать, что эта компания, канадская компания, она была специально приобретена группой компании Geek в свое время, затем ей поменяли название на Global Success Management, вот, и теперь она, эта компания, полностью соответствует тем целям и задачам, которые ставила перед собой группа компаний Geek. То есть теперь это головная холдинговая компания, которой подчиняются другие компании. Итак, то есть данные можно посмотреть в интернете, здесь никаких проблем, легко любой человек может найти. Что интересного еще с этой компанией, с Global Success Management? Э, имущество компании, то есть стоимость чистых активов 1 миллиард 255 миллионов долларов, то есть эта компания на сегодняшний день стоит более 1 миллиарда долларов, то есть это очень солидная, крупная, серьезная компания, она выпустила свои собственные ценные бумаги, э, которые обеспечены чистыми активами на сумму 1 миллиард 255 миллионов долларов и также обеспечены еще дополнительно чистым золотом в слитках, то есть в соотношении 2 к 1. То есть каждые 2 евро, инвестированные в ценные бумаги, да, подкреплены золотом на 1 евро. То есть это очень круто и очень надежно. Мало кто в мире, вообще мало таких компаний, которые могут вот такое гарантировать. Вот э, в Global Success Management это есть. И это, поверьте, это очень круто. Дальше могу добавить, что, ну, это мы когда поговорим о надежности и гарантиях, да, просто, ну, заранее могу сказать, что миллиардные компании, те, которые стоят более миллиарда, они на особом контроле, на особом учете, то есть дополнительный контроль, дополнительный, дополнительные дополнительной проверки таких компаний крупных, вот, поэтому в плане надежности здесь все замечательно где можно посмотреть информацию о ценных бумагах. Почему я опять же заостряю внимание на ценных бумагах? Потому что это, это великолепный, прекрасный источник дохода, из которого можно получать шикарную прибыль. Вы это после увидите своими глазами. Поэтому я на них акцентирую внимание, потому что, скажем так, большинство обычных людей думают, что... Ценные бумаги – это только акции. На самом деле разновидностей ценных бумаг, их огромное количество. В том числе есть такая разновидность ценных бумаг, которая называется equity. Вот я специально отметил, в бэк-офисе у каждого бизнес-партнера есть информация и все. Наши ценные бумаги называются equity convertible notes, сокращенно ACM на английском. Convertible – это конвертируемые, ноутс – ценные бумаги, что такое equity, чтобы вы знали, понимали, equity означает долевые ценные бумаги, то есть покупая себе equity, инвестор получает долю в компании, соответственно, со всеми привилегиями, с возможностью получать дивиденды и так далее, то есть он становится ну, фактически партнером компании, бизнес-партнером, так и есть. То есть он получает долю в компании. Вот что такое equity. Equity – это очень распространенная в мире разновидность ценных бумаг. И если вы посмотрите официальную статистику, официальную информацию, на equity работает огромное количество компаний, в том числе таких известных, как Microsoft, Google, Apple – Amazon, Netflix, Facebook, вот все они работают на Equity. Ну в том числе, ну то есть солидные компании, они работают на солидных ценных бумагах, так же как и Global Success Management. Второй важный момент, на что хочу обратить внимание, это ИСИН. ИСИН. Что такое ИСИН? Чтобы вы четко знали, понимали, да? ИСИН это специальный номер, который присваивается ценным бумагам. То есть это не шутка, это очень серьезный, скажем, шаг такой. Если, скажем так, коротко сказать, да, если вашим ценным бумагам, вот ваша компания выпустила какие-то ценные бумаги свои собственные, если им присвоен ISIN, e вот этот специальный код, в международном классификаторе, значит, у вас все в полном порядке. То есть, значит, ваши ценные бумаги признаны государством, значит, они внесены в мировой классификатор, и они признаются во всем мире, в любой стране мира. То есть, вот что такое ESIN. ESIN Global Success Management, как видите, начинается с CA Канада, то есть, эти ценные бумаги выпущены в Канаде, Global Success Management, канадская компания, где проверить информацию об этом коде и син лучший вариант зайти вот на этот сайт а на что такое что это за сайт чтобы вы понимали насколько здесь все круто этот сайт принадлежит национальному нумерующему агентству что это за учреждение такое национальное нумерующее агентство это специальная организация, которая уполномочена государством присваивать коды ИСИН. То есть, зайдя вот на этот сайт Анна, вы получите информацию, как говорится, из первых рук, из первоисточника. Не абы откуда-то, да, а вот из первоисточника. То есть, от той организации, которая присваивает, уполномочена государством и присваивает вот эти коды ИСИН. То есть надо сюда зайти, зарегистрироваться, бесплатной регистрации, ввести номер ИСИН e или название компании и получить информацию. Что здесь интересного? Как видите, класс А у наших ценных бумаг, то есть это обыкновенный, ну скажем так, тип обыкновенных акций. Что значит обыкновенных? Обыкновенные – это не значит, абы а какие-то обыкновенные простенькие. Нет, нет. Обыкновенные акции дают право на м, голосование, в общем, собрание акционеров. То есть, это голосующие акции, и они дают еще право на дивиденды. То есть, это самые популярные в мире, э, скажем так, класс ценных бумаг. Самый популярный в мире. Именно вот этот. То есть... Как вы видите, вся информация в открытом доступе, как я говорю, век интернета все легко проверяется, то есть вся информация есть, ее легко посмотреть. Следующий важный момент, что компания Global Success Management официально, документально подтверждает право владения ценными бумагами, то есть для любого инвестора, владельца ценных бумаг. Компания представляет вот такой специальный сертификат, да, то есть это официальный документ, который, повторюсь, признается везде, в любой организации, в любой стране мира. Это официальная выписка из реестра владельцев ценных бумаг, вот такой сертификат. Как его получить? Есть два варианта. Можете заказать по почте, можете, скажем так, Посмотреть онлайн, посмотреть, распечатать онлайн, либо по почте. Два варианта. Если по почте, пишите в службу поддержки, чтобы вам прислали по почте. Если вас устраивает онлайн, пожалуйста, вот здесь подключиться к регистру. Это у вас в бэк-офисах есть такая функция. Кто первый раз, может быть, хочет подключиться к регистру, возможно, вас перебросит на сайт Global Success Management, на сайт компании, да, в этом случае напишите в службу поддержки, то есть те, кто первый раз, да, напишите «Я хочу подключиться к регистру», вас подключат. Там вы можете посмотреть всю информацию, то есть какие ценные бумаги приобретены, по каким сделкам и так далее. И в том числе вот справа, да, где колоночка «Сертификат», набор сертификат» написано, да, то есть там можете кликнуть и распечатать все сертификаты. То есть на каждую сделку, на каждую покупку ценных бумаг компании предоставляет сертификат, официальный документ, который признается в любой организации, в любой стране мира. То есть вот такая выписка из реестра владельцев ценных бумаг. То есть, для чего я вам это показываю, чтобы вы понимали, что здесь все серьезно и все по-взрослому. То есть, миллиардная компания, которая на особом контроле, на особом учете, которая со своими ценными бумагами, которая обеспечена имуществом компании, еще и дополнительно золотом. То есть, здесь очень-очень все серьезно. А следующий, обращаю внимание на следующий момент. Как вы видите, в холдинг, то есть вот в эту группу холдинговую, да, входят разные компании. Не думайте, что это одна. Global Success Management и все. да. Есть управляющие компании, маркетинговые, финансовые компании, юридическо-логистическое, продающие интернет-магазины. То есть много компаний, которые входят вот в эту группу, в этот холдинг. Так вот, на сайте есть информация об управляющей компании почему я на этом акцентирую также внимание потому что сетевики вот которые к нам приходят они думают что это одна компания да? вот они открыли значит правила и условия работы и видят там да значит с онлайн платформа допустим там be Free limited и они думают, что они сотрудничают с компанией BeFree Limited. Отнюдь, дамы и господа, отнюдь. Повторюсь, в холдинг, в эту группу входит много компаний. И одна из них – управляющая компания, которая управляет платформой. Почему здесь приведены ее данные, все описание и так далее? Потому что это важная компания – которая отвечает за работоспособность платформы. То есть платформа это очень серьезный и дорогостоящий онлайн инструмент, поверьте. Он стоит огромных денег, несмотря на то, что кому-то кажется это просто сайт и так далее. Но чтобы вы понимали, например, есть сайт ebay, есть сайт amazon, есть сайт aliexpress, просто сайт, вы им пользуетесь. Как вы думаете, сколько стоит этот ресурс? Алиэкспресс, Амазон, Эбэй. Сколько он стоит? Гигантских денег. Так вот, платформа GIGOS тоже стоит очень дорого. И есть специальная компания, которая отвечает за безопасную, надежную и бесперебойную работу платформы. Особенно подчеркну внимание, что управляющая компания не занимается деньгами клиентов. Не занимается. Для этого есть другие компании, финансовые и так далее. Оператор платформы отвечает только за работу платформы. То есть не, не надо думать, что э, пользователи, клиенты, там, чтобы открыть маркетинговую программу, переводят куда-то деньги в BeFree Limited. Нет, нет и еще раз нет. То есть вы должны четко понимать, что это холдинг, это группа компаний. И каждая компания да, в составе холдинга э, отвечает за свои определенные цели и задачи и четко их выполняет. Я на этом специально акцентирую внимание, то есть это оператор платформы компании, которая управляет платформой. К деньгам клиентов она вообще не имеет никакого отношения. Где можно посмотреть информацию, то есть управляющая компания зарегистрирована в Болгарии, почему там, потому что там на данный момент самые лучшие условия для именно вот для такого направления бизнеса, поэтому выбрали Болгарию, то есть наиболее, скажем так, лояльно в плане бухгалтерской отчетности и так далее, и так далее. То есть, да, эта компания в пределах Евросоюза, регулируется европейским законодательством, но зарегистрирована в Болгарии. Заходите на официальный сайт торгового регистра Болгарии, вот я прям стрелочками написал, куда надо кликнуть, вот, и все, получаете информацию о BeFree Limited, то есть, все, век интернета и технологий все легко проверяется, любая информация. А, то есть для чего я вам это показываю, чтобы вы видели, что здесь все официально, все законно, все легально. Теперь о партнерской бонусной программе. Сколько можно, собственно, там заработать. А, прежде всего... Скажу, что э, маркетинговой программой занимается другая компания в составе холдинга. Другая. Bixman, Management LTD, видите, называется вот. Также можете зайти, правило вот здесь, э, cooperation agreement, то есть соглашение о сотрудничестве, оно так и называется. Эта компания тоже европейская. Она работает по законам и директивам Европарламента. Ну, соответственно, регулируется деятельность и э, данный договор, данное соглашение о партнерстве, оно также защищено европейским законодательством. То есть здесь все э, серьезно, все надежно, все круто. То есть, чтобы вы понимали. Также хочу отметить, что э, данный, данная компания, то есть предлагает маркетинг план, построенный на прямых продажах и на MLM (multi-level marketing) и Директ-селлинг, то есть прямые продажи MLM. То есть можете расценивать так, там, как хотите, называйте, сетевая компания, MLM компании без разницы, суть это не меняет. То есть по принципу MLM работает. Все, только, только вот так. Четко прописаны здесь в соглашении все правила, все условия. То есть это серьезный договор, заключенный между маркетинговой компанией и бизнес-партнером, согласно которого бизнес-партнер получает вознаграждение, бонусные вознаграждения. То есть сама бонусная программа, она очень подробно расписана, какие бонусы, за что и так далее. То есть ну, я специально сделал несколько скриншотов из бэк-офисов наших партнеров, они мне любезно предоставили. Вот, допустим, сколько за месяц, зарабатывают наши бизнес-партнеры. То есть это бонусы, ну бонус, у нас бонусы приравнены к евро, не к долларам, там, не к иенам, ни к чему, к евро, потому что европейские компании. Вот можете сами посмотреть. Это за месяц такие доходы. Ну могу сказать, что это не максимальные доходы, то есть есть бизнес-партнеры, которые гораздо больше зарабатывают, Какого-то потолка доходов здесь вообще нет, потому что маркетинговая программа, она не имеет каких-то ограничений в плане дохода, и здесь вы можете зарабатывать ну, без ограничений, здесь уже все зависит от вас. То есть сама маркетинговая программа работает для всех одинаково, а вот сколько можно заработать, это уже вы, пожалуйста, как говорится, решайте сами и зарабатывайте. Ограничений, повторюсь, никаких нет. Все вознаграждение начисляется в бонусах. В бонусах. Эти бонусы, заработанные бонусы, можно потратить, скажем так, на, на несколькими способами. Первое. Можно покупать ценные бумаги, можно покупать золото, можно покупать за бонусы, имеется в виду покупать коды активации тоже полезная штука а можно просто элементарно просто перевести эти бонусы в евро конвертировать и перевести себя на банковский счет то есть если вас не интересуют ни ценные бумаги ни золото там ни коды активации просто заработали бонусы конвертировали в евро и перевели себя на банковский счет то есть вся процедура занимает там 3-4 дня Имеется в виду, ну, конвертация то это несколько секунд, вот, а сам перевод на ваш банковский счет, ну, здесь уже зависит от скорости банка. Где-то это может быть один день, где-то два, где-то три-четыре. То есть, пожалуйста, заработали бонусы, забирайте, переводите себе на банковский счет покупка золота за бонусы то есть обмен бонусов на золото На мой взгляд это очень крутая штука ну, во-первых сама платформа GigOS, она и предназначена для оказания услуг по покупке золота то есть сама платформа GigOS, собственно этим занимается и бизнес-партнеры, которые в маркетинговой программе, они получают возможность приобретать себе золото на 8% дешевле. То есть это очень выгодно. И многие наши бизнес-партнеры покупкой золота здесь на платформе очень активно пользуются. Но опять, чтобы не быть голословным, я вот попросил скриншот у одного из наших бизнес-партнеров. У него приобретено, скажем так, вот это примерно январь, январь, февраль, март, да, за три месяца, он себе здесь приобрел за бонусы золотых слитков на 155 тысяч евро. Я также у него спрашивал, допустим, я говорю, ну, а когда ты будешь забирать? Он говорит, а куда торопиться? То есть, говорит, я не тороплюсь, то есть, какая разница, платформа, да, она хранит золото, клиентов бесплатно, за это ничего платить не нужно, пусть лежит там. То есть, несмотря на то, что в любой момент вы можете заказать доставку почтовую, вам это золото пришлют, застрахованной почтой, пожалуйста, забирайте. Да. Можете хранить там надежно, безопасно, никаких проблем. Можете заказать почтовую доставку, вам доставят в те страны, где нет почтовой доставки, значит, можно приехать лично и персонально забрать в клиентском офисе. Для Европы это в Барселоне. Вот. Сейчас на данный момент вы знаете ограничения, то есть приехать проблематично. Вот. Ну, либо доставку, либо покупайте, допустим, золото на выгодных условиях и пусть там платформа компании для вас хранит его бесплатно. Заберете потом. Дабы золото это такой продукт, который не портится, он не имеет срока в годности, он не обесценивается, ну и потихонечку цена его в любом случае растет. То есть это выгодная покупка, как видите, наши бизнес-партнеры активно пользуются таким, э, такими возможностями. Покупка ценных бумаг, то есть это еще одна возможность, как потратить бонусы. Почему это выгодно? Во-первых, ценные бумаги растут в цене, да, то есть гораздо быстрее, чем, скажем, растет золото, то есть золото мы не рассматриваем как инвестиционный актив, а золото это скорее инструмент, который обеспечивает надежность, безопасность, то есть на случай каких-то там, скажем так, нестабильных ситуаций, в том числе и в экономике, потому что золото оно не обесценивается, да, и если посмотрите на статистику вообще мировую, там, за последние 100-150 лет, чем хуже финансово-экономическая ситуация в мире, тем дороже золото. То есть золото это тот инструмент, который обеспечивает надежность и гарантии. А вот ценные бумаги это в чистом виде инвестиция. Почему? Потому что они хорошо растут в цене. За три года цена поднялась с 10 евро до 116, то есть это более чем в 10 раз они подорожали. Дальше. Сама маркетинговая программа, вот левый нижний угол, да, то есть она позволяет также хорошо зарабатывать. Правый нижний угол 14%, доходность дополнительно 14% годовых начисляется. То есть, приобретение ценных бумаг, на мой взгляд, на мой персональный взгляд, это очень выгодная штука, очень выгодная. И, скажем так, большинство наших бизнес-партнеров пользуются именно вот этой возможностью. Почему? Еще, может быть, дозастрю внимание, что часто... Платформа организует всевозможные м, такие промоушены, когда можно купить ценные бумаги по выгодной цене. Вот. И на мой взгляд, э, если дают такую возможность э, купить что-то выгодно, может быть даже в несколько раз выгоднее, так на мой взгляд надо этим пользоваться. А, то есть э, вот эта программа Фрактал, она называется в маркетинге, в маркетинговой общей программе позволяет и зарабатывать, и получать дополнительный доход еще на ценных бумагах. То есть вот такие возможности здесь есть. Всего в маркетинговой программе 9 источников дохода. 9, подчеркну. Не один, не два, не три. 9. Первые два, вот я их выделил белым цветом, я их отношу к активным источникам дохода. Что значит к активным? Это значит надо прикладывать усилия, то есть надо поработать. Особенно в начале, да, если вы начинаете только свою программу, поработать, чтобы получить доход. А вот остальные 7, это уже пассивный доход, который идет без вашего участия. То есть вы создаете своим трудом некую такую базу в начале, да, а потом уже программа вся работает фактически на вас. Вот так построен маркетинг. То есть здесь семь источников пассивного дохода. Причем я еще сюда не включил дополнительные промоушены, дополнительные какие-то бонусы, фишечки, которые нам платформа время от времени, скажем, предлагает и организует. То есть это вот то, что прям вот сходу вот вот вам 9 источников дохода. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. А теперь несколько слов о надежности и гарантиях, потому что новички, которые присматривают, с которые хотят начать свою программу здесь, да, стать бизнес-партнерами, хотят начать зарабатывать, они всегда спрашивают, а какие у вас гарантии, какая у вас надежность. Это абсолютно правильный вопрос, абсолютно правильный, потому что любой разумный человек, он всегда должен заботиться о своих деньгах, потому что любые деньги, они достаются непросто, да, то есть они достаются трудом, потом для кого-то и так далее, да, то есть, и поэтому любой нормальный человек, он всегда переживает, а вдруг что-то с его деньгами случится, а вдруг он проинвестирует, а вдруг он откроет программу, а вдруг сайт куда-то исчезнет, и компания куда-то пропадет, и вот и мои там деньги куда-то тоже пропадут. Давайте посмотрим, скажем, на жизнь реально, то есть здесь можно начать свою программу с 235 евро, вот программа по золоту, ценные бумаги 450 евро, там 650, 1800 евро есть 3300, сколько хотите, Но ну, такая самая ходовая и популярная 1800 евро, обычно с нее начинают. Если мы с вами посмотрим на факты, вот я, допустим, как обычно объясняю новичкам, да, вот те, кто первый раз, я говорю, да, у нас все в порядке, у нас все надежно, у нас все легально, у нас все круто. Компания имеет официальную госрегистрацию, суммы чистых активов более 1 миллиарда долларов. Свои собственные ценные бумаги, которые прошли госрегистрацию обеспеченные обеспечены золотом, активами. Да. У нас шикарный рост стоимости ценных бумаг. Это официальная статистика. То есть за три года они выросли там более чем в 10 раз. У нас гарантированный 14% доход. У нас начисляется специальный маркетинговый бонус. У нас ежеквартальный контроль и аудит. Я вам говорил, что миллиардные компании, которые стоят больше миллиарда, они на особом контроле. На особом. Так вот здесь ежеквар... ежеквартальный контроль. То есть здесь все в полном порядке. Да? Ну, обычно люди говорят, ну, знаешь, написать и сказать можно все, что угодно. Да? Я тоже могу что-то придумать, сочинить. Поэтому я... Показываю как бы более, на мой взгляд, такой весомый аргумент. Вот с правой стороны тоже я попросил скриншот у одного из наших бизнес-партнеров. Так вот, у него ценных бумаг уже на 4 миллиона евро. Вот вдумайтесь в цифру. То есть, этот бизнес-партнер начал свою программу 3 года назад, то есть, когда... Ценные бумаги только вышли, только появились, да, он начал их приобретать, сейчас у него ценных бумаг на 4 миллиона евро. И таких бизнес-партнеров, инвесторов у нас много, кто имеет уже ценных бумаг на миллион, на два, на 3, на четыре и больше. И они не переживают, что компания куда-то пропадет и, и сайт куда-то исчезнет. Вот, поэтому за свои 1800 евро можете не переживать, никто их здесь не украдет, никому они 1800 евро здесь не нужны, кроме вас. То есть, это деньги, это ваш стартовый капитал, чтобы начать здесь зарабатывать, инвестировать в ценные бумаги, получать доход, получать прибыль. То есть, можете не переживать, здесь все надежно и все круто. Следующий это... Призы и подарки от платформы GIGOS. Да, у нас это все есть. У нас есть шикарные круизы, у нас есть и призовые поездки в Дубай, у нас есть и часы Rolex, у нас есть и Mercedes. Все это есть, все это реально, все это проверено на собственном опыте. То есть все это работает. Поэтому это не просто... Скажем, бизнес, где можно хорошо зарабатывать, да, это часть жизни, то есть, с шикарными призами, с круизами, с замечательными людьми, с великолепным общением. То есть, вот в двух словах, как работает этот бизнес. Поэтому, дорогие друзья, те, кто у нас сегодня первый раз, я вам настоятельно рекомендую присмотреться к этому бизнесу. Крутой, солидный, серьезный бизнес. Вот. Понравится, занимайтесь. Не понравится, можете сказать до свидания, мы на вас не обидимся. Итак, это коротко то, что я вам хотел рассказать о платформе GIGOS, о холдинге, о нашей холдинговой компании. Сейчас, пожалуйста, можно задавать вопросы в чат. Я открою чат. Пожалуйста, задавайте вопросы. И пока готовятся вопросы, я хотел бы коротко подвести некие итоги. Почему? Потому что 16 апреля, вы уже все знаете, у нас запланировано важное мероприятие, то есть это онлайн-конференция, онлайн-трансляция, где будет выступать президент компании, и там будет озвучено очень, подчеркну, очень важное, значимое и, ну, скажем так, шикарная информация, которая понравится абсолютно всем. Вот я просто уверен. Да? Поэтому, скажем так, в преддверии, ну, здесь осталось практически недели до 16-го, и я бы хотел такие подвести некие итоги. да. Вот помимо того, что мы с вами говорили, 9 источников дохода, как это все можно зарабатывать и так далее, да? все это круто, но помимо этого, как я уже говорил, платформа предлагает нам кучу фишек, как можно еще здесь увеличить свой доход. Но давайте начнем вот по порядку. Long Deal проект. Теперь у нас он уже 2.0. 1.0 у нас уже закончился. Что это за проект Long Deal? Long Deal длинная сделка, по которой вы можете резервировать свои бонусы и приобретать себе ценные бумаги по выгодной цене, скажем так. Раньше, до 1 апреля, то есть вот буквально там 8 дней назад, закончилась, на мой взгляд, шикарная просто халява. Другого слова у меня нет, я извиняюсь за мой французский. Когда мы могли через дил покупать ценные бумаги по 27.50 или по 30 евро за ECN Сейчас, вы знаете, цена уже 116. Вот вдумайтесь... Цена 116, можно было купить за 30. Ну все, первое числа халява кончилась, теперь у нас в Long Deal цена 60. Да? Вот, но тем не менее, то есть <laughs> купить по 60 это гораздо интереснее, чем купить по 116 или по 120. Поэтому Long Deal, вот эта программа, она работала и будет работать, но единственное, что, да, вот теперь по 60 цена. Скажем, я, допустим, как воспользовался лонг-дил, я прям буквально 31 марта открыл контракт себе еще по 27.50, хороший такой большой, и теперь буду им пользоваться, пока он там не закончится, то есть буду еще покупать по 27.50. Ну, кто не успел, для них будет цена уже 60. Дальше, премиум э, FPC, да? э, тоже классная штука. За покупку кодов активации можно было получать, и сейчас еще можно, да, получать премиальные бонусы. Эти бонусы тоже можно потратить на покупку ценных бумаг. ДАК-2 бонус. Еще один дополнительный бонус. Тоже можно потратить на покупку ценных бумаг. Я лично так и сделал. То есть я все потратил на ценные бумаги. Ну, кому надо, тот услышит меня. То есть я для себя так делаю, почему я так делаю, вы узнаете 16-го из выступлений президента. Я вам рекомендую, покупайте сейчас по выгодным ценам и так далее. Специальный маркетинговый бонус, который начисляется нам по итогам года от 6 до 9%, вот в этом году он был 6% тоже можно потратить его, ну можно зарезервировать потом, перевести себе, скажем, на банк. Но на мой взгляд, скажем так, гораздо эффективнее, наверное, и прибыльнее потратить его на покупку ценных бумаг сейчас, особенно по выгодным ценам. Я лично так и сделал. То есть, вот такие фишечки, они у нас работали, работают и дальше будут работать. То есть, что-то нам платформа предлагает всегда интересное. Дальше, вот это, скажем так, программка SharePlans. Plans. Да, что это такое? Вы все знаете, что многие наши бизнес-партнеры, инвесторы ожидали конвертации в акции в конце года, в конце 2020 го но компания рассудила по-другому, то есть не было конвертации в акции, была конвертация первого выпуска ECN в другие ECN канадской компании Global Success Management, то есть ценные бумаги одной компании были конвертированы в ценные бумаги другой компании. На мой взгляд, это было сделано правильно, стратегически правильно, вот. но э, у нас, скажем так, есть... Много, ну как достаточно много, там 0,4% как бы всего от общего количества, даже нет, меньше 1%, но тем не менее, <coughs> есть такие клиенты, бизнес-партнеры, которые хотели бы продать свои ценные бумаги, то есть это нормально, нормальное желание, их немного, там мизерное количество, но их интересы тоже учтены именно вот в этой программке Share Plans, где они могут продать в том числе свой будущий доход. Вот, допустим, я тоже попросил скриншоту одного из наших бизнес-партнеров вот с правой стороны, да, он вот буквально там, я не знаю, за месяц, наверное, с какого там, с 25 .02. вот смотрите снизу, да, то есть с конца февраля до сейчас, до апреля, то есть большое количество сделок, где-то тут, наверное, 20-25 сделок, он купил, переоформил на себя, то есть люди, которые продают, реально хотят продать и продают свой доход, да, они есть, их немного, но они есть, вот. и, пожалуйста, вот есть бизнес-партнеры, которые это покупают по выгодным ценам, нормально, вполне. Вот здесь, кстати, обратите внимание, да, кто хочет продать или купить, видите, зелененьким сделка завершена, и красненьким таким сделка отменена. Сделка может быть отменена по следующим основаниям, либо некачественная, скажем, скрин, то есть там определенное соглашение подписывается, да, может быть некачественно что-то отсканировали и так далее, либо подпись не соответствует, то есть там серьезная проверка достаточно, вы понимаете, это ценные бумаги, это деньги, это ответственность, вот, поэтому если что-то не так, сделку отменяют, значит ее надо сделать заново, это несложно, то есть, вот. Вот видите, как бы у бизнес-партнера какие-то сделки отменены, какие-то зелененьким. То есть все это реально, все это работает. Вот. Поэтому, как видите, итоги, скажем так, вот именно до вот 16 числа, почему хочу подвести определенные такие итоги, чтобы вам порекомендовать, покупайте по выгодным ценам, на выгодных условиях ценной бумаги. 16 вы все поймете почему. То есть я не могу, я знаю, но я вам не могу сказать, это прерогатива президента компании, он это скажет, он это объявит. Я это знаю уже, я покупаю ценные бумаги, я все бонусы пустил на покупку ценных бумаг, вот, и я вам рекомендую делать то же самое. Итак, теперь давайте по вопросам. Итак, всем привет, дорогие друзья, Да, здесь Узбекистан и Чечня, у нас огромное количество стран сегодня. Так, Светлана, вопрос, зачем было угонять компанию в Канаду, чтобы потом зарегистрировать в Болгарии? Вот Светлана ничего не поняла из того, что я говорил. В Болгарии зарегистрирована управляющая компания, которая управляет платформой. В Канаде находится холдинговая компания, холдинговая который называется Global Success Management. Это разные компании, это не одна и та же. Вот. Скорее всего, вы пропустили начало вебинара, да, где я объяснял, что такое холдинг. Давайте еще раз, скорее всего, вы просто не, не успели к началу. Чтобы вам было понятно, вот на этой картинке, что такое холдинг. Почему выбрали канадскую компанию? Раньше, вы знаете, у нас была компания, то есть та, которая выпустила ценные бумаги Geek Capital, она была зарегистрирована в Лондоне, в Англии. Поскольку Англия вышла из Евросоюза, да, то там определенные сложности и для ведения бизнеса, ну и так далее. Поэтому отказались от английской компании, выбрали канадскую, на мой взгляд, правильно. Почему правильно? Потому что это следующий шаг на выход на рынок США. То есть это, на мой взгляд, правильное стратегическое решение было. Ну, как говорится, сейчас мы думаем правильно или неправильно, но жизнь покажет, посмотрим. Я думаю, через год, через два уже будет как бы полная ясно. Сейчас зарегистрировать компанию в любой стране нет никаких сложностей, в любой стране можно ее зарегистрировать. Вот, но, скажем, наше руководство выбрало Канаду и, на мой взгляд, правильно. Так, вопрос. У меня около 600 акций, я могу продавать, у меня здоровье, неважно, получил инфаркт, мне 68 лет. А, да, вы можете продать, но у нас нет акций, у нас пока Equity Convertible Notes. Вы можете продать не основной пакет, а продать будущую прибыль. Вот та самая 14% годовых. То есть до конца 2025 года, когда у нас будет конвертация, вот эту будущую прибыль, ну это примерно где-то 60-70% от вашего основного пакета, вы можете продать. Пожалуйста, продавайте. На мой взгляд, это, скажем, для тех, кто хочет продать, это правильно, это мудро. Потому что вы продали только прибыль, а основной пакет остался у вас. Да, вы не будете получать на него прибыль, потому что вы ее продали, переоформили на другого человека. Но сам основной пакет у вас останется. Вы его потом еще раз можете продать. То есть продать отдельно прибыль, продать отдельно основной пакет. Поэтому, пожалуйста, можете это делать. У нас есть специальный чат. Сейчас там где-то, наверное, уже человек 200-250 в этом чате, кто хочет продать, кто хочет купить, то есть там вы можете дать объявление, обратитесь к своему руководителю, к лидеру структуры, он вам подскажет, как зарегистрироваться там в чате, как дать объявление, пожалуйста, люди этим пользуются, кто продает, кто покупает, пожалуйста. Так, Владимир, вопрос. Многие партнеры задают вопрос о ликвидности ценных бумаг, проще говоря, о возможности продать свой пакет или часть его в случае желания или возникшей необходимости. Доход будущих периодов в расчет не берем. Благодарю. Пока такой возможности нет, потому что, скажем так... Uh, это эмиссия, этот выпуск ценных бумаг именно вот для канадской компании, для Global Success Management, он рассчитан до конца 2025 года. То есть это среднесрочные инвестиции. Ну, чтобы было понятно, например, <coughs> uh, если кто-то еще застал uh, времена СССР, ну, после СССР я уже не беру полный бардак, а во времена СССР uh, <coughs> банк, um, Сбербанк, СССР предлагал часто облигации госзайма, да? что это такое Облигации это тоже разновидность ценных бумаг, так вот облигации подразумевают покупку этой ценной бумаги, но деньги за нее с плюс с процентами вы можете получить только через несколько лет, например, через 3 года, через 5, через 10, через 20, то есть там есть определенный срок погашения. И когда люди покупали эти ценные бумаги, они прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что это среднесрочная инвестиция. Человек купил эти ценные бумаги, эти облигации, положил их, убрал, спрятал на 5 лет. Все, то есть они у него лежат, это ценность, и через 5 лет он их может конвертировать в деньги. То же самое, примерно то же самое и здесь. То есть... Наши Equity Convertible Notes рассчитаны на определенный срок, после чего они будут конвертированы и потом, пожалуйста, можете их продавать. Вот. Но, как я уже сказал, давайте дождемся 16 апреля. Вот. Я вам, крайне, Владимир, рекомендую поприсутствовать на выступлении президента Вот. и... Из выступлений президента для вас все будет ясно и понятно. Благодарю, дорогие друзья, благодарю за вопросы. Так, ну что же, у нас больше вопросов нет. Итак, я вас благодарю, что нашли время поприсутствовать сегодня на вебинаре. Я думаю, что-то полезное вы для себя...